Возьмешь глазки, но не со мной Ведь все решают глазки, ну а я другой Я не дарю тебе подарки, не назову малой И все, что было в сказке, ты говоришь порой Не нужно было строить глазки, ведь ты не хаски И наша жизнь разлетела на тысяч краски Мне надоело верить, мне надоело ложь И скажем твоим злом проникал нож в квартире я остаюсь один Я пишу картину, а ты уже с другим Тихий шепот комнат комнату говорит, прости А я знаю лишь одно, мне не забыть И снова ночи без сна, Я забываю тебя И говорить так нельзя то это было все зря И снова ночи без сна, Я забываю тебя И Было зря, зря. что это было все зря зажимаю телефон и снова недоступен Ночь без сна, и я снова в клубе. может где-то здесь найду успокоить душу а внутри говорит, никому не нужен горячий шоколад раступит мои мысли и может я с другой забуду тебя Быстро, я посмотрю ей в глаза и узнаю правду Надеюсь, не соврёт и будем с ней равны И снова И говорить так нельзя, что это было все зря я забыл.